Значит, у нас сегодня первое организационное заседание. Сегодня мы будем выбирать заместителя председателя участковой комиссии и секретаря участковой избирательной комиссии номер 14. Хотела изначально вам огласить решение о назначении председателя участковой избирательной комиссии, решение ТИКа номер 1 номер 45.2.4 6 июня 2018 года. Значит, территориальная избирательная комиссия номер один а, решила назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 14 члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Артемию Алисию Александровну. Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 14 созвать первое заседание комиссии не позднее 8 июня 2018 года. Направить копию решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, участковую избирательную комиссию номер 14. Публиковать настоящее решение на официальном сайте. И решение о формировании участковой избирательной комиссии, избирательного участка номер 14, также от 6 июня 2018 года, номер 45.1.14. Значит, у нас сформирована участковая избирательная комиссия номер 14. Я бы хотела зачитать ее состав и значит выдвиженцев Если сразу чтобы все поняли кто есть кто по фамилии поднимайте руку значит артемьева олеся александровна это я гридин сергей юрьевич выдвижение с партии яблоко плохого <coughs> наталья владимировна отсутствует региональное отделение партии социальной защиты леонова татьяна ильина Макарова Юлия Вадимовна. Yes. Назарова Марина Владимировна. Отсутствует. Так, Родионова Наталья Алексеевна. Я yes. а, yes. Александровна, извиняюсь, а, Дрябова Татьяна Александровна. Yes. Сунгурова Рада медовна Урадовская Слава Викторовна. Yes. Малейна, yes. простите. Yes. Харьковская Ирина Павловна. Yes. Есть. Хотулева Виктория Олеговна. Yes. Отсутствует шевченко николай владимирович значит из 13 членов комиссии у нас присутствуют 9, 9 да нас присутствует 10 так что заседание нашей комиссии правомочное считаю его открытым значит на сегодняшний день в первую очередь нам нужно выбрать еще одну комиссию кто хочет участвовать с, с, господи, стать членов счетной комиссии, пожалуйста. Нам нужен председатель счетной комиссии, секретарь счетной комиссии. Вы. Да. А вы на секретаря или на председателя? Секретарь. Да. Секретарь счетной комиссии. Хорошо. Так, вы у нас Макарова. Угу. Угу. Так, Татьяна, давайте тогда бюллетени нам нужно будет ä, посмотреть, чтобы нет, сначала выбирают правильного Так. Двое. Еще двоих. Вы... Кто у нас мы еще? еще нам председателя. секретарь. Председатель нам учетной на комиссии нужен. На председатель Видишь, мы... есть у кого-нибудь желание вернуться? Пожелайте. Председатель учетной комиссии. Да? Давай есть. Угу. Ну, еще кого-нибудь считать надо. Ну, секретарь высчитать. Ну, давайте нам, нам председатель. Председатель. Ну, по присутствую, между так, тогда мы счетную комиссию считаем тоже бюджетными? Нет, Нет, голосование. Голосование. Давайте тогда поставлено на голосование избрать э, э, секретарем счетной комиссии Макарова Юлия Вадимовна. Вадимовна. Прошу проголосовать. Да. Кто, да. Я так понимаю, единогласно. И избрать председателем счетной комиссии... Э, простите, я Гритина. еще пока не всех запомнила. Гридина Сергеевич. да. Сергеевича. Кто за? Кто за? Тоже единогласно. Так, так прошу тогда занести в протокол. протокол. Есть точки? Mm. И нам необходимо утвердить форму изобретения по зам, по.. Господи. Это решение. Давайте да, сейчас, еще прокурор, одну комиссию мы оформляем, нужно. да. И ну, давайте, чтобы не отрываться от производства, пока мы оформляем, нам необходимо в любом случае утвердить форму бюллетеней по заместителю -председателю -участковой -председателю -председателю -председателю председателя участковой избирательной комиссии. Нам необходимо утвердить форму протокола по выбору заместителя председателя участковой избирательной комиссии. Предлагается вот, такое, вот такая форма протокола. Если все согласны? Голосованием и решением, это будет. Можно ну, передать все. Да, можно. Смотрите. Смотрите. Это решение и форма протокола. Да что, тогда, может быть, мы поспятим? Нет, сейчас мы пока еще можем помочь. у нас еще. решение нам нужно. Это решение Это решение нам нужно. Так, давайте тогда по секретарю. Тоже в форме бюллетеня. такая же. Ну, практически такая же. Да, для закона может а, кирилл она на месте готова принять а что угу. я спросил, я спросил, угу. что? пишите улица лабутина дом 24 mm -hmm. 54. Mm -hmm. да. это надо Бюллетени на секретаря и дама. Вот так, теперь надо, пока заполняется по поводу счета комиссии, Вы можете предложить предлагать кандидатуры на заместителя председателя участковой комиссии председателя. Давайте сейчас мы выберем заместителя э, председателя. Комиссию? Нет, четвертый, а, мы выбрали заместитель председателя. Председателя, председателя участковой комиссии номер 14. Значит. Э, есть у кого высказаться, кто хочет? Я призываю предложение о в движении, это Фингуру города Ахмедовна. Есть кто-нибудь? Кто еще изъявил желание? А может быть по себе что-то? Работаю я в жилком номер один, начальником организационного распорядительного отдела, работаю уже 7 лет. Участковая избирательной комиссии номер 14, 5 лет работала заместителем председателя. До этого в других, ну, в другом городе тоже была в частном, членом совершающего права, правом года. Что еще интересует? Могу ответить на вопрос? А другие кандидаты есть? Ну, пожалуйста, выдвигайтесь. Нет, ну, все время нет заместитель председателя какого ради бога мы рассмотрим все кандидатуры кто, да, хочет. Пишем, кто Бюджет, хочет или кто предлагает другую кандидатуру консультант... есть желающие Нет. предложение тогда предлагаем внести у нас получается один, один кандидат а, в бюллетень тогда, тогда вносим сунгурову и родах а. прошу заполнить тогда бюллетени их нужно разделить на две части. А, значит, соответственно, первую точку мы выполняем и расписываемся в углу всё, в всё, счетная комиссия. Что за Заместитель, все, там 10 штук должны быть а их. А на секретаря. А, а на секретаря 10. А. мы можем вот так да, разделить. Да, да. Сколько не понадобится? Да. Сколько у нас всего этих 10? У нас всего, всего 10, человек, 10 человек, поэтому 10 бюллетеней. Выберите на показалось в списке, там я записывался 14. Или я ошибся. В присутствующих мне показалось, что я был на 14-й строчке. Посчитайте. Ну, можете <свист> Вы можете на списке считать. Выберите на списке. Был на правду. Можно заполнено? Заполнено. Да, да, вы да, вы сначала да. заполняете, расписываетесь. Да, просто. Так можно было секретарю дать. Давайте да, я говорю, дайте вам, чтобы заполнить секретарь. Да, Конечно. А, а, а, почему иначе мы дальше избирали секретарь? Можете, И А. Точно никто не хочет? На данную должность? Давайте я составлю компанию. Конкуренцию. Ну, mm -hmm. можно, я, можно я скажу? Извините, я вижу просто нарушение большое. Ну, не я... может быть... Конфликт интересов. О том что э, okay. и, а да, вы да, состоите да, все для комиссии тогда да да тогда у да. что... меня испорченные ну, были уж... давайте вы оставляете его в а здесь в руку, вы сгоречь и мы потом будем просить молчать я об этом говорил можно туда подложить, вот под испорченным, потому что мы тоже будем просить, надо еще два конверта, не хотя бы конверт, сейчас, сейчас я не скажу, у меня есть, у меня есть, Вау. Вау. Вау. я могу сказать, девочки, у меня все у меня а там же не уделено, а? Раз, два, 2-3. Еще раз, 2-3. Еще раз, 2-3. На 6 конвертов. Зачем нам 6 конвертов? Они действительно. Погашены, неиспользованные. И действующие... Неиспользованные. Так, на секретаря 3. Три. Три на если... Не, не надо я не знала, да. у меня в нижнем ящике стола есть конверты, такие чуть побольше, которые можете принести туда? Что если? Э -э так, решение... Решение Наверное, здесь, все будет? Нет, и нет, нет да, об этом. Кстати говоря, не проголосовали за то, что мы включаем кандидата Ирадохмеда в бюллетень. Все согласны о включении Ирадохмеда в бюллетень? Если да. нагласно. надо ну, будет понятно. еще под расписку вытаскивать тени вытаскивать тени под роспись у каждого получения а где-то где есть есть там а у нас да. давайте все рассмотрим так да. и уже у меня это секретарь у людей да, правда здесь, здесь у нас что? исполчен бюллетен? нет, нет, еще два нужно да. а да кого-то они у вас все вы потом вы будете гастить, а которые не используем. На да, террас да, 10. Да. У нас, у нас раз, 10. Ведь же они не те. Так, а это вот ведомость вы будете выдавать, подросли. Согласитесь в процедуру, пожалуйста, пожалуйста. Если человек согласен кандидатом соответственно мы ставим согласен, ставит напротив что? кандидата если вы голосуете за выдвинутого члена избирательной участковой комиссии соответственно вы ставите опознавательный знак в квадратике рада это покажите пожалуйста да. в квадратике вот. любой опознавательный знак мы ставим в квадратике соответственно то против то, то здесь, здесь Я не понимаю, что каждый должен писать сам свое имя и сам что-то Да, да. да. Выдаете для людей, человек должен Можно, начать начать себя. Передать? Можно. Да. Так, а значит, это увеличение, да, выдаем, э, расписываем все видимости, нет видимости. Да? Вот. Есть видимость. Есть видимость. Я буду. У нас надо еще там данные будет на секретаря изанна. А, все. Решение номер а, а, первое, которое мы выбрали на комиссию, заполнили Нет, еще. Почему? Нет, почему? Потому, за первого, а запомнили. Все заполнено, расписали, все в порядке. Так, форма у нас тоже то, утверждена. Тоже заполнена. Форма бюллетеней. приверьте, пожалуйста. Форма бюллетеней, потому что мы должны были тоже решением утвердить. Это об утверждении бюллетеня потому что мы ранее, пока выдаем нужно утвердить форму бюллетеня. Не формы бюллетеня по заму и утверждении формы бюллетеня по секретарю нет давайте пройдем всю процедуру по заместителю председателя а потом уже вступать по у нас просто нумерация должна соблюдаться если мы бюллетень по заму значит соответственно выборы зама следующий бюллетень по секретарю опять таки номерация будет э, решение вот сейчас Thank you. наверное, писайте, что на Но вы сейчас мне на форму, что у вас в получается. Да, вот <говор> так. Почему? Я думаю, что здесь можно еще раз Так, подожди, сцены. Ведомство. Ведомство. мы нашли? Я думаю, нашли. Ведомство. Да, Сейчас Делимся. Протокол у нас есть. Что, чего у нас не хватает? По бюллетене, да? что он у нас опечатан что он пустой и опечатанный пожалуйста угу. убеждаемся что ящик пустой опечатан вот ну, покажи у -у -у. соответственно голосование так как тайное прошу проголосовать сложить и опустить в ящик Повторю, Сначала. Давай да. снимем. Сначала а, а, да. Тогда что? Опять скоро а Тогда, да. Так. Дальше, давайте давайте сначала с документами. Да. Вот этот протокол. Это вот подсчетов. Значит, еще Значит, еще одну комиссию передайте. Сейчас обещать секретарь. Одности потом. А, вы, мешает, я... а вы утверждение протокола. Что? Еще раз? Вот. Там точно утверждение протокола? Как, Какого? Да. Вот здесь у меня почему-то за председатель. Это... А там не секретаря? Нет, нет. А подтверждение формы да? Четыре? Да? Давайте подарить. сейчас нужно указать что багажного бюллетеней. Да, вы отрезаете какой-то лунчик. Вот, правый Правой и нижний. Нет, правый, право, правда, Вверх ниже. Нет? Нет. Нет. Но они у вас, подождите, а вы пустые учились, потому что легасим? У вас они подписаны? Это, они расходят. должны быть подписаны, а в, углу, в верхнем в правом углу нужно расписаться. А по идее мы их, мы, мы их не заполняли. Вообще мы же не заполняли, по идее Да, мы То их не заполняли. А, То да. да. да. есть они у нас были заполнены и остались. Вот это уже было. Вот такое я, возможно, три над... вам задавала. А где номер один? И решение под него? Вот по номер один? По какому номер один? И вот решение, это потом, когда сейчас сейчас будет решение, что все, и мы будем Тогда голосование у нас является закрытым. Соответственно, да, да. приступаем к отчету. Простите, как у вас с какого вас... вы. Не да. Не написали общаться. Я спросил, что нужно еще написать. Вы мне сказали что ничего. Я... Угу. Здесь. здесь? Здесь Бюллетень. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять бюллетеней за. Угу. Ну, что является большей частью соответственно, заместитель председателя комиссии у нас выбран. Если еще попечатаем, потому что нам нужно угу. будет секретаря выбрать. Можно вас попросить, пожалуйста, еще раз полное это сказать? Вот... Мое полное да. и рада, и рада. Ах, мне, и... в комиссии. Прошу убедиться в том, что ящик для голосования и опечатан со всех сторон. Когда приступаем к выдаче был... включение. А, а, включение. Нам нужно выбрать еще кандидат секретарей. У кого есть предложение? Кто бы хотел или кто бы хотел кого-нибудь предложить вывести кандидатуру на должность секретаря участковой избирательной комиссии. Предложить Есть еще предложение? Ирина Павловна. Я тут поддерживаю. Я Ирина, поддерживаю. Павловна. Ирина Павловна. нет у вас, самоотвода. Татьяна, может, выпить. Ну, можете. Тихо, можете слова Нет, мы два... подождите, мы, мы пойдем давайте то, чтобы внести За что о себе, Ирин оба кандидата. Ну, давайте про Ирин Палма. Достаточно, да. достаточно да. вопрос да. есть? Татьяна. Что-нибудь хотят сказать? Ну, я, я работаю в администрации губернатора, в, в участковой избирательной комиссии. Ну, тоже он первый год... Что Татьяна, просто у нас работает... Бывает секретарь? Бывает коллега секретаря. У меня секретарь опыт... Угу. Еще выдвижается. Может, кто-нибудь хочет сам выдвинуться? Я Не важно. Если чтобы нести две кандидаты. Давайте внесем две кандидатуры. Все согласны? Когда да, да. голосуем? Выдаем бюллетень. Форму. А мы форму-то. Ну, форму все показывали. Да, а для того, сам это есть. Пожалуйста, передаю бюллетень. И ведомость так, так, давайте вот, мы... вот так. Здесь списке там Леонова Татьяна Юрьевна и Харьковская Лена Павловна. А разборание еще А это, это у нас есть. решение. Рачу. Если протокол есть, то протокол должно быть решено. проверить, чтобы на каждый приходовое решение все что заполняется. А люди они расшираются, документируют, куда и тебя... мы сейчас сложим мы, в конверт опечатаем все будет вхожено в конверт. Давайте, по вы... результатам первого. Давай, Давай, давайте, пожалуйста. Mm -hmm. Так. Вот. Два разных или в один? Нет. Да в один вы уберете тоже не действительный, а погашенный. Здесь. А действительный а в один. Да, да, да, да. И можно ли подпишите конверты тогда? Ваши на подпишите. и улица номер 14 да, можно еще все а здесь толчина да? а? То может нет, не нет погашенная подалечная подалечная да. У нас вчерашний не оставало. У нас вчерашний 10 штук. Один был раскорчен, поэтому он будет... Да, да, да, да. Действительно, действительно. Пожалуйста, не впить. Пока у вас, Все, пока у вас... Вы счетная комиссия, все, пока у вас. Вы у них значит, <силит> значительный <силит> подседок, потому что мы потом закупываемся в Просто можно посередине выбрать, если тебе просидеть. Мы запомнили. протоколы почему мы подписывать будем потом э, уже составом мы, потому что мы проголосуем потом нет, потом, это, потом когда... уже после механики это первое заседание это mm -hmm. мы можем Да, ну там один, а вот на том Один и десять. А. был, и 10 а, ну вот количество. Просто. просто напишите количество, чтобы потом мы Все получилось бюллетени, тогда что приступаем к голосованию. Я еще переставлю посередину. Да. Голосование закончено. давайте тогда Один, они все в один складываются, да. Они протокол. все здесь <сесс> присоединяются. У нас нужно будет рост если здесь, где с или нет? Посмотрите, там протоколы, там, там все, все счетные консультации что. Протоколы, протоколы. Потому что не дай бог подпись не поставить, потом где его сыскать. тоже не вообще. Мы все как бы завершим, и тогда распустите Будьте любезны, по окончанию смогу получить копию? Конечно, конечно, конечно. А здесь не должно быть отмечено не только количество голосов за конкретных кандидатов, а еще и против. Потому что здесь не арифметическая арифметической. Так, идет 8 плюс 1 за кандидатов, а за против здесь не указано. Здесь есть... разве там нет графы против меня? Там есть друг внизу, а когда говоришь о там 8-1. А, один один да, да, да. да, это информацию установленного образца. Про... А, как будет, мы а мы а. в протоколе это можно уже отразить? Или это протокол чисто? Так это и протокол и и это есть. Это и есть протокол. Да. Давайте, Давайте допишем. допишем. Давайте допишем. Давайте Подождите, допишем. а протокол номер два? Там все указывается. Число голосов подано против всех кандидатур. Протокол номер два. Где? всех кандидатур последнего число голосов подано против всех кандидатур такое у вот. вас это не такое а это это что просит секретарь давайте от руки допишем давайте. в этот протокол потому, что количество голосов подано всех один Странно. Странно, вот здесь зам... Давайте Я вот еще попросить. такой заполним. Можно? Стасан, вы можете выйти, поговорить, если нужно. Выйти, как переговорить за раскладушу. Ну, что. Раскладуша. форма есть, давайте такую форму заполним, чтобы уже малая, может, почему у меня не выставили две формы, я немножко не то Вот здесь конкретно все графы есть. И за и против, и выдержать. Всеми графами, не время поставить? А? Время поставить. а вы время все, как, все как в тех. 1, 2, 3. Время. Решение должно быть один. На первый протокол решения. номер на все три тоже? Нет, нет, нет, подождите. Первое же там мы что в первом протоколе что пишем? О, так комиссии сначала. Счетные комиссии, значит, мы ставим, наверное, на 14, там 10, допустим. Да. Надо да. было по времени, конечно, посмотреть. Да. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, да, председатель, председатель. У нас это уже было в 14.20. Секретарь, типа, 14.40. Наши да 45. А что процедура? Я, как... Можно какие-то условия? Да. Нам ящик не понадобится, мы выбираем. Не понадобится. Понятно, не понадобится. Все, в солнечном. Пожалуйста, не снимайте, пожалуйста. Ой, кстати, Девушка. надо. Надо сходить. Надо сходить. Надо сходить. Надо сходить. Надо сходить. Надо сходить. Надо ничего страшного ничего страшного вы то есть здесь стоит у нас не поготовились просто посчитать Слушали пустое место, когда выбирают председатель учебной комиссии, слушали, что на кого сюда вписать? Кто выдвигал свою кандидатуру? У секретаря Нет, тут про председателя и секретаря учебной комиссии, но сначала слушали, кто. Ну, то есть, пустое место. Я не знаю, что от меня хотят. Ну, кого вы слушали? Говорил, что я говорила, председатель. Хорошо. таких очень много. Можете так Так, что мы Давайте что мы можем тоже считает, это тоже должно заполнить. Хотя вот здесь, я думаю, что на заседании присутствует, все надо тоже Да. Остальное записывать, что это вообще можно пустить отдельным листом. На вот Это лист регистрации. Здесь на заседании присутствовали, оно потом приложится к протоколу. Отделить. Еще не Я как всегда получается, что анархист. Здесь машина. Все, еще... Большой Да, да, да. да. Протокол первого заседания, прощаются все протоколы, что-то и комиссия, печатка Члены комиссии. Пойду. когда тут за полный голосвали, за против против всех не считается, просто против Один протокол, два, решения один, два, чтобы у протокол у нас было решение. Давайте сразу вот, так вот так, да? Значит, да, первое в... что даст Выбор да. счетный заместитель секретаря. Да, это один. Да, вот, да. Дождите, это один. Вот у нас идет. Один. Нет, это это ноль. Подождите, что Да, правильно. один три. Это сюда. Угу. Так, все. Угу. Один три. два. мы Один два. Один два. Здесь нужно расписаться председателю и да. секретарю, так если Как бы решение нет. здесь нет решения. Нет. Здесь? решения нет. А вот это. это а я не понимаю, вот три, три протокола, протокола, пять решений. Да. И, И вот там есть. где об утверждении формы протокола должно, должно быть. быть. Должно быть протокол. И решение об утверждении формы протокола, это все должно быть в комнате. Это секретаря. И... Вот секретаря, у нас Мы не тогда... Подождите, это что? Это Вы утверждение формы бюллетеня. Это... Да. это должно быть в комнате. К решению об утверждении формы протокола. Где первое решение? Первое решение у нас... У нас первое решение... Это такое вот решение. Комиссии. Да? Да. Это, Это, секретарь, Это секретарь. Это заместитель председателя Другого да. меня. Вот, председателя, под колонки. А, а? а то, нет, лист не надо. Решение о подтверждении формы протокола и сама форма, которую мы да. быть. прошьем. Что из этого еще раз давайте? Решение осуждении формы протокола. И форма протокола. Решение и вместе от... и форма. Это вот это бюджет. Да. Да. Что идет вот. решение? Вот это решение и форма вместе Что? скалываете. Вот это решение, вот это ведомость. Ведомость. Нет, ведомость проявляется. Ведомость этих Ведомость учения утверждения формы протокола. На комиссию. Mm. Это, наверное, самое... это на да. Да. да? Это получается самое первое, да? Самое первое, да? я <связывая> так <связывая> Так, еще вот последний решение этот протокол должен быть, что все за, это должен быть сверху протокол, что мы выбрали решение идет на протокол, сколько за, сколько выдержалось, написано вот, голосовала за 10, против 0, против 0, все будет. под это подкалывайте решение. Вот так. Да, вот, да. Вот, да. Да. Сколько человек для кворума требуется? Для кворума, так как у нас в комиссии 13 человек, нам необходимо 7. Так что у нас кворум везде имеется. Это у нас протоколы сцены. Конечно, не утверждали, но будем считать, что все одобрили, да? Угу. Ну, я ну, а повестка была озвучена. Ну, она же была изначально председателем озвучена. Да. Все, с чего мы согласились. Это надо, это. Надо, это, это надо же. Почему это Ну, а почему? У меня на будущее поиск по поведению мы вопросы будем слушать по очереди, готовить документы по очереди, соответственно подписывать по очереди, чтобы не было бы, вот, повторения таких ситуаций, когда мы не знаем, что куда девать. Почему это как а у вас секретарь нас вела? Все по очереди было: первый протокол, первое решение. Прекрасно, Зачем вы делаете куда, что подкалывать? Ну, давайте не будем защищаться. Я сделал предложение. Я никого не обвиняю. Я, я думаю, говорю, сейчас помогаем что вам. Это делать, все, что это прекрасно, прекрасно, чтобы вы нам помогали, нужно сделать так, чтобы документы готовились по мере принятия решений. Согласна. И прежде чем тогда участвовать в собрании, вам нужно, наверное, подготовиться, ознакомиться, как это проходит, и что куда подкалывается, и где Еще что выполняется. не обвиняюсь. Это встречное, ну, это встречное предложение. Вы сами абсолютно не знали, что, делалось, абсолютно не не знали что, что делать, так что не надо разговаривать. Вы надо было да. просто немножко не так, надо было вам сразу. Друг, другой другой. Да, и при этом у вас да. есть несколько форм протоколов, и вы не знаете, какую именно нужно подписать. Так что я не думаю, Очень что... Не все, все Секунду, протоколы. здесь есть председатель избирательной комиссии. Я думаю, что председатель избирательной комиссии должна по мере принятия решений проверить то, что документы изготовлены, и не переходить к следующему вопросу, по мере того, как предшествующий вопрос не завершен. Наши вопросы были все, мне кажется, мы... Ни у кого возражений не возникло по ходу? Я сделал предложение. Ваше предложение принято. Чудесно, спасибо. Просто мы можем растянуть этот процесс еще на гораздо дольше времени. Согласен? Не желающие участвовать могут не участвовать. Процедура, такая что, Процедура такая, что здесь все участвуют добровольно. Мы ну, вот, по своему желанию сюда пришли, так что мы можем тут часами Если И да, работа. меня все устраивает, поэтому я не ухожу раньше времени, потому что тороплюсь. У меня, может, тоже есть дела, но я сюда пришла по своему желанию, я вот до я конца работать, а, И человек по своему желанию. Пишите, я опишу, не переживайте. Замечания еще есть какие-нибудь? Будут? Для дальнейшей работы. Спасибо, я выску. А Спасибо, выждем. Все, всех устраивали, все, трафик, все да. Спросить есть, что... про Спросить да. про удостоверение, ну, не удостоверение, а как это, вот, называется, правильно? Сейчас у нас сформирован состав, соответственно, вы, наверное, сдавали документы и... Удостоверение, да. И фотографии, и типы. Номер один выдать когда нам удостоверение, соответственно по троспусь я всем расскажу, когда как только будут готовы. Поняли? Что пока мне не для не, готовиться. Вот сейчас мы сдадим протокол, у нас сегодня секретарь и зам председателя, соответственно уже будет подготовка к изготовлению для этих изготовлений. Mm -hmm. Слушали о протоколе номер один счетной комиссии, члена комиссии, пропуск избрание избрании представителям счетной комиссии Сергея Юрьевича. Mm -hmm. Там, где пропуск, это кого он слушает? Все выпустили. Окей. Да. <clears throat> Вам нужны решений э, Мне все нужно Абсолютно все, да? да. А вам надо будет решить? Да, мне, пожалуйста, полный комплект всех.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 Сейчас мы вам снимаем все копии. И все по конверту. Здесь поместье кончилось. Да, давайте. Наши окончены. Ну, спасибо. Кому нужны копии, тогда ожидаем.